I <laughs> всем привет нападение или все-таки какой-то розыгрыш меня зовут тайна нло сегодня я вам покажу необычное но для вас это будет странно множество интересных факторов вообще происходит на земле и еще один фактор доказывает то что мы не защищены от вне угрозы. Вот на подобии вы видите необычный видеосюжет. Но вы не поверите, этот НЛО целенаправленно уничтожил авианосец. Но суть в том, что этот авианосец находился на Пагамских островах, недалеко от одного острова. Суть в том, что в этих местах проходили множество учений. И случилось так, что объект НЛО уничтожил полностью этот корабль. Множество тайн, которые Байден знал, уже не скрыли. Несколько месяцев назад было нападение на одну авиабазу США, где располагались несколько ядерных боеголовок. Эта необычная угроза всех свела в ужас. Что на самом деле напало и кто, мы с вами разберемся. Необычные объекты НЛО по всему миру нападают на военные базы США. И это есть причина. По многим другим данным, кто-то утверждает, что это разработка России. Кто-то считает, что на самом деле это все-таки фэкда и розыгрыш. Но на самом деле смеяться и плакать – это две разные и необычные момента. Но суть в том, что каждый из нас понимает, что происходит. А именно ужас. Вы наблюдаете за Мексикой, как объект НЛО целенаправленно создает землетрясение. Увы. Но недалеко от этого города располагается мексиканская военная база, где была уничтожена необычными НЛО. Но все-таки, почему они нападают, это очевидно. Они не хотят войны или уничтожения Земли. Помимо того, что множество людей считают, что они правят миром и управляют одной кнопкой и могут изменить весь мир, это так и есть. Но объекты НЛО стали постепенно нападать. И множество солдатов, которые отчитывались при том моменте, когда они чуть не погибли и рассказывали какие-то необычные шарообразные огни, нападали на них. На военной базе и так было нападение в Афганистане, но сегодня вы видите, как на зону 51 нападают неопознанные летающие объекты. Это танк «Абрамс», который располагает на своем вооружении США. Ему дали приказ защищать, но не открывать огонь по этим объектам. Что происходило дальше? Увы, ответа мало. Говорят, что это все-таки Россия создала с Китаем необычное оружие, которое сейчас патрулирует в Черном море и даже в Дальнем Востоке. Но Америка не может располагать такой информацией точно. Англия, которая утверждает, что в Америке есть необычное оружие, которое также может изменить исход всего мира. Но увы! Такое оружие может изменить не только весь мир, но и каждого из нас. Помимо того, что это все-таки начинается располагаться именно на тех местах, где происходят необычные военные операции, там же могут и происходить вот эти необычные опыты, которые Россия уже давным-давно располагает на своем вооружении секретное оружие, кроме ракет и необычное объект НЛО, который у них есть вооружение. Мы видим, как кадры просто впечатляют. Еще один видеосюжет, который был заснят специально для несколько интересных моментов, а именно истории. Это танк Т-72, который испытывали на полигоне в России, как объект НЛО, или все-таки Испытывали не танк Т-72, а все-таки ро России оружие, которое располагается у них сейчас. То есть все снаряды, которые танк выстрелил в этот объект, просто-напросто были минимально ущербны. То есть из расстояния несколько метров танк ничего не сделал этому объекту. Как вы думаете, что вообще происходит по всему миру и почему эти объекты НЛО называются российскими военными машинами? Будем ждать несколько других информаций о том, что мы будем располагать. Но пока что то, что мы видим, это все-таки больше на китайские необычные объекты. Но, скорее всего, может и все-таки правда у России есть такое оружие. Но, увы, не у всех такой момент истины может напугать людей. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а с вами был Тайна НЛО. До новых встреч!